Другие его участники, почетный профессор Оксфордского университета Йен Ментор и профессор университета штата Аризона Мария Тереза Татто, также приняли участие в форуме. Arizona State University where we'll be talking about the book that was published in January which is a study of teacher education in 12 different countries including my country England Teresa Tato's two countries Mexico and the USA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 одним из мероприятий стала презентация научных ассоциаций об исследованиях в области образования рассказывали представители российских и ирландских вузов. I work with, um,